привет и с вами сегодня Туся и Тася -та! в качестве оператора. Да. Сегодня ловить да. птиц. Сегодня мы с вами хотим поговорить о проблемах, с которыми может столкнуться заводчик Амадинчиков. Ну, во-первых, вот у меня есть такая красивая девчонка. Это зебрик. Самочка. Да, беленькая. На ее примере мы хотим сказать, что надо сделать в случае, если у птички застряла яичко. Такое бывает, если птичка много гнездилась или просто проблемы с мышцами. Что можно сделать? Ах, не убегай, не убегай, да. не убегай. Ну, во-первых, можно, чтобы яичко лучше вышло, аккуратненько, помассировать, слегка сильно не давить, чтобы яйцо не треснуло, помассировать узика птички, Но совсем чуть-чуть. Очень аккуратно, чтобы яйцо ни в коем случае не лопнуло, не треснуло, иначе будет летальный исход. Я использую самые щадящие такие средства. Яйца я сама там никогда не выдавливаю, не вынимаю. Вот так вот. Я чисто помогаю птичке в таких случаях. Это обычное масло подсолнечное. И помазать маслицем отверстие. Прям так можно щедро помазать. Ничего страшного, что будут грязные перышки. Еще что-то. Это поможет э, э, создать такую скользящую поверхность. И яичку у нас выйдет. Также можно помазать э, зеленом. Ой, не улетаем. Так. Да, да, да, да. Хорошо. Смежу. Да. Что еще можно сделать? Еще можно также подержать над горячей водой. Мы берем птичку. Наливаем в емкость прям кипяток горячую воду, но осторожно, что птичка ни в коем случае туда не попала. Берем птичку вот так вот в руки, в ладошки. Ой, птичка Берем птичку в ладошки и держим над горячей водой, над паром. Прям вот рук, рукам будет горячо-горячо. Если очень горячо стало, мы убираем, немножко держим. Отдельно не над паром, потом опять держим над паром. Это расслабляет мышцы и яичко лучше выходит. Это вот те способы, которые я использую для того, чтобы помочь птичкам в случае, если у них случилась такая беда. Ставим лайки, подписываемся на канал. Всем пока-пока!